Вентиляционные выходы польской торговой марки Verplast – наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Вентиляционный выход Normal разработан для обеспечения воздухообмена в помещениях домов с из готовой битумной черепицы, профнастила или пальца. Он предназначен для вывода вентиляционных труб из нежилых неотапливаемых помещений типа подвал, погреб, котельная, щитовая и аналогичные им. Вентиляционный выход Normal – состоит из трубы с колпаком диаметром 110 мм к 23 и 150 мм к 52 проходного элемента основания общая высота 500 мм Круба сделана из пластика, что снижает вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях по сравнению с металлическими выходами. Специально разработанный проходной элемент позволяет устанавливать вентиляционный выход нормал на уже смонтированную битумную черепицу, профнастил или фальц. Каучуковые уплотнители проходного элемента плотно прилегают к черепице, обеспечивая полную герметичность соединений на крыше, выдерживает перепады температур от минус 30 до плюс 90 градусов Цельсия. Вентиляционный выход имеет регулируемый угол наклона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 Хромовый-зеленый, черно-серый, графитовый, медно-коричневый, серо-коричневый, красный, глиняный-коричневый, коричневый, черный и серый. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор в цвет вашей крыши. Аккуратные и изящные вентиляционные выходы в натуральных оттенках внешне только дополнят любую крышу, в отличие от громоздких кирпичных кладов. Вентиляционные выходы Normal оснащены специальным монтированным спиртовым уровнем «Вассервага». Благодаря ему установка вентилятора в вертикальное положение возможна даже самостоятельно и за короткое время. В комплект упаковки входит все необходимое для установки вентвыхода на крышу. Саморезы, Основания, труба с колпаком. Нет необходимости что-либо докупать.